Ребят, привет! Сегодня мы с вами поговорим о семи шагах эффективного лечения хронического тензелита без операций. Почему без операций? Потому что вроде бы проще всего пойти и удалить миндалины. Нет органа, как говорится, нет проблемы. Но, во-первых, далеко не каждый пациент хочет ложиться на хирургический стол. Во-вторых, далеко не каждый врач стационара, который этим занимается, берет пациента на операцию. Потому что не всегда есть показания для удаления небных миндалин. Поэтому важно уметь лечить хронический тензелит без операций, то есть консервативно. Посмотрев это видео, вы сможете ответить на следующие вопросы. Что такое хронический тензелит? Какие есть причины для его возникновения и частых обострений? И самое главное, сможете ответить на вопрос, что нужно делать для того, чтобы горло реже болело, реже беспокоило. Во-вторых, для того, чтобы реже болеть целиком и реже болеть простудными заболеваниями. В-третьих, что нужно делать для того, чтобы укрепить свой иммунитет, меньше тратить денег на лекарства, реже ходить на больничный лист и вообще улучшить качество своей жизни, потому что хронический тензолит, если он у вас есть, он приводит ко многим ограничениям. Например, вы боитесь холодного, вы боитесь кондиционеров, вы боитесь общаться с простуженными э, какими-то окружающими людьми, потому что думаете, что у вас ослаблен иммунитет, но и много-много других ограничений. Поэтому я надеюсь, что если вы будете пользоваться теми рекомендациями, о которых мы сегодня поговорим, вы сможете укрепить свой иммунитет, подлечить свой хронический тензилит, и проблемы, связанные с тензилитом, уйдут из вашей жизни. Надеюсь, этот ролик будет для вас полезным. Желаю вам приятного просмотра. Что такое хронический тензелит? Хронический тензелит это воспалительный процесс в области небных миндалин. По-простому их еще называют гланды. И этот воспалительный процесс, для того чтобы его обозвать хроническим, должен длиться дольше 3-4 месяцев. Как правило, хронический тензелит проявляется частыми болями в горле, частыми другими беспокойствами со стороны горла. Это может быть саднение, першение, подкашливание. Хронический тензелит также может и просто проявляться тем, что человек часто болеет. Все зависит от того, от того насколько увеличены миндалины и насколько реагируют окружающие ткани. Потому что э, боль в горле, она как правило связана не с самими увеличением миндалины и процессами, происходящими в, ними, в них, а с наличием воспалительных изменений окружающей ткани. Вот когда окружающая ткань начинает реагировать при обострении, то и мы начинаем испытывать боль. Поэтому боль не всегда сопровождает хронический тензелит, потому что в небных миндалинах мало нервных окончаний. Поэтому, в принципе, горло может само по себе болеть и беспокоить редко, но пациент при декомпенсации хронического тензелита начинает болеть часто или практически постоянно. В лакунах это такие ходы, которые уходят в глубь миндалин. Копятся микробы. Копятся микробы, там образуются э, казиозные пробки, все это способствует дальнейшему накоплению микробной флоры. В этих лакунах, ходах, которые уходят внутрь миндалины, начинает копиться секрет и все это дело является хорошей питательной средой для микробной флоры, поэтому Микробы, чаще всего это условно патогенная флора, которая в норме не дает проблем, реже патогенная флора, которая имеет факторы патогенности, то есть которые повреждают организм. Эта флора хроническая, бактериальная, она поддерживает воспалительный процесс. И если мы не занимаемся, не занимаемся хроническим танзелитом своевременно и не уменьшаем воспалительный процесс миндальных, то может даже присоединяться и хроническая вирусная инфекция, но, как правило, если уже присоединяется хроническая вирусная инфекция, то пациенту он просто не вылазит из простудных заболеваний и горло беспокоит практически постоянно. Причины возникновения хронического тензелита это, как правило, недолеченный острый воспалительный процесс, то есть острое воспаление в миндалинах, грубо говоря, ангина, которую в свое время не долечили, постепенно запустился хронический воспалительный процесс и который с течением времени как правило усугубляется, но кроме основных причин то есть острый тензелит и наличие микробной реже вирусной флоры имеется и много других скажем так, факторов которые влияют на работу миндалин, на работу нашего организма и на работу иммунной системы, поэтому и собственно для эффективного лечения нужно воздействовать на все механизмы, поэтому я думаю, что в принципе понятно, что такое хронический тензилит, и мы уже можем переходить непосредственно к семи шагам эффективного лечения хронического танзелита. Шаг первый – это обращение к врачу-отоларингологу. Почему важно, во-первых, обратиться к врачу-отоларингологу? Потому что Нужно понять, что за хроническая проблема в вашем горле. Действительно ли это хронический тензилит или это хронический фарингит, который является, как правило, следствием влияния других органов и систем или следствием влияния внешних факторов. Поэтому нужно для начала обратиться к лор-врачу для того, чтобы установить диагноз, действительно ли есть хронический тензилит или нет. Второе, что нужно сделать на приеме у лор-врача, это определиться с показаниями для удаления миндалин. И Если такие показания имеются, то, наверное, лучше действительно расстаться с миндалинами и забыть о проблеме. Но если эти показания сомнительны или их вовсе нет, и миндалины сильно не осложняют вам жизнь и не отравляют ее, то можно, конечно, попробовать и нужно попробовать консервативное лечение хронического танзелита. Показанием для удаления миндалин является прежде всего осложнение на другие органы и системы. Если, например, у вас заболел какой-то сустав, вы обратились к ревматологу, ревматолог поставил диагноз реактивный артрит, замерил антистрептолизин, который показывает, что у вас в организме много стрептокока и суставы постепенно начинают, все больше вовлекаться в воспалительные процессы, а то и, не дай бог, разваливаться, то, конечно, не нужно ждать, пока хронический танзолит поломает и другие органы и системы, другие и суставы и своевременно избавиться от миндалин. Но если показаний для удаления нет, то, конечно, нужно лечиться консервативным путем. Поэтому, первое, обращаемся к врачу ларингологу, второе, это на приеме определяем показания для удаления миндалин. Если их нет, то начинаем заниматься активным консервативным лечением. Шаг второй. На приеме у рача желательно взять мазок из горлышка на хроническую бактериальную инфекцию, на флору. Сразу предупреждаю, горло у каждого человека не стерильно. В горле всегда присутствуют микробы. И у любого человека они высеиваются, в том числе у пациента с хроническим танзелитом. Но высеявшиеся микробы не означают, что их нужно обязательно убивать какими-то длительными сумасшедшими курсами антибиотиков. Мы всего лишь смотрим, что это за флора, может ли она давать осложнения на другие органы и системы и учитываем чувствительность этих микробов для того, чтобы снизить их количество. Также обычно при хроническом танзелите я рекомендую брать соскоб с миндалин и слюну, к вирусам эпштейн бар цитомегаловирус и вирус простого герпеса шестого типа, потому что если обнаруживается хроническая вирусная инфекция, это говорит о том, что плохо работает противовирусный иммунитет и нужно подключать обязательно хорошего иммунолога для того, чтобы укрепить противовирус, противовирусный иммунитет, для того, чтобы шансы на выздоровление и шансы на успех и на длительную ремиссию хронического тензелита были более высокие. То есть, подводим итог второго шага. Берем маски на бактериальную флору и чувствительность к препаратам и, к виру... и берем соскобы к вирусам Эпштейн-Бар, цитомегаловирус, вирус простого герпеса шестого типа. Это исследование проводится с помощью ПЦР-метода. Шаг третий. Для успешного лечения хронического тензелита также важно исключить влияние соседних органов, это прежде всего влияние носа, то есть если в полости носа имеется какой-то очаг хронического воспаления, если образуется слизь, если эта слизь постоянно стекает в горло и на это реагируют миндалины, сколько бы вы их ни лечили, если вы не занимаетесь проблемами с носом, все равно хронический тензелит будет сохраняться и все равно гланды будут часто вас беспокоить, поэтому если у вас хронический танзелит имеет место быть, обязательно нужно проверить нос, пазухи носа, для того, чтобы исключить влияние носа и пазух на хронический танзелит и на нём миндалины. Также я всегда рекомендую исключать влияние желудка, потому что если есть рефлюксная болезнь, если идут забросы из желудка в пищевод и от этого раздражается горло, то и миндалины тоже могут страдать вот этого рефлекса Чаще всего, конечно, запускается хронический ларингит, хронический фарингит, то есть это просто воспаление на слизистой оболочке, и нёбный миндалин, они могут либо параллельно реагировать на это, либо могут оставаться вообще спокойными. Но тем не менее, если мы увидим хронический танзолит и хронический фарингит, то проблемы с желудком и особенно вот эти вот забросы из желудка в пищевод нужно обязательно лечить и обязательно устранять. Также я всегда рекомендую проходить обследование на скрытый аллергический процесс, особенно если беспокоит какое-то хроническое першение, кашель, потому что если есть реакция на вдыхаемый воздух, то эффект от лечения хронического танзелита он также снижается. Шаг четвертый. Называется он санация хронического очага инфекции. В глубь миндалин, как я вам уже рассказывал, уходят ходы, которые, которые называются лакуны. Так вот, из этих ходов желательно вымыть лишние микробы. Для этого проводится процедура, которая называется промывание лакун миндалин. Это можно делать шприцом со специальной насадкой. Это можно делать с помощью вакуумной установки. Это можно делать с помощью аппарата Tenzilor. В любом случае, независимо от способа, который вы будете лечить, хронический тензилит и санировать свои миндалины, это нужно делать как минимум раз в год, лучше два раза в год, для того, чтобы избегать частых обострений хронического тензелита и для того, чтобы внести большой вклад вообще в лечение вот этого хронического тензелита, потому что вымываем лишние микробы, вследствие чего снижается воспалительный процесс в миндалинах, уходит негативное влияние на иммунитет, иммунитет начинает восстанавливаться и сам активно борется с вирусами и микробами, которые поддерживают воспаление, поэтому мы перестаем болеть и иммунитет в целом укрепляется, горло начинает гораздо реже беспокоить. Поэтому обязательно санируйте ваши миндалины. Делать я обычно это рекомендую через день, через два. И количество таких процедур обычно составляет от 5 до 7. Если а, а, все равно образуются пробки, например, бывает так, что курсом миндалины попромывали, а через месяц снова образовались пробки. И достаточно бывает одной процедуры для того, чтобы их вымыть и они снова месяц не образуются, то мы иногда применяем другие схемы, то есть промывание миндалин по мере необходимости. Но тем не менее, если курсы санации не дают достаточного эффекта и продолжительного результата, то наверное лучше от миндалин избавиться. Шаг пятый. Создание идеальных условий в ваших домах, может быть даже и на работе, для работы вашего иммунитета. Я в своих роликах очень часто рассказываю о том, что наш местный иммунитет зависит от консистенции слизи, которая покрывает наши слизистые оболочки. И чем более влажны наши слизистые оболочки, тем лучше работает наш местный иммунитет, потому что Слизи плавают иммунные клетки, слизи плавают антитела, которые активно борются с вирусами и с микробами. Поэтому важно создавать оптимальные условия в наших домах и желательно на работе, для того, чтобы работал местный иммунитет. Я не буду подробно останавливаться на этом вопросе. Внизу обязательно в описаниях посмотрите ссылки, я вам обязательно оставлю ссылку на ролик, который называется «Создание идеальных условий в ваших домах для работы местного иммунитета». Поэтому можете отдельно посмотреть этот ролик подробно, как и что нужно сделать. Но в двух словах буквально расскажу два важных фактора. Первый – это температура воздуха, которая не должна быть больше 24 градусов Цельсия, иначе слизистые оболочки начинают сохнуть и влажность, которая не должна быть меньше 50%. Для того, чтобы снижать температуру, перекрываем радиаторы отопления. Для того, чтобы повысить влажность, покупаем увлажнитель воздуха. Если вы создадите идеальные условия для работы иммунитета, ваш местный иммунитет будет работать гораздо лучше. Соответственно, хронический танзелит будет реже обостряться, вы будете реже цеплять вирусы и микробы, которые прилетают на вас извне. Соответственно, чем реже вы будете болеть, тем меньше и реже будет обостряться сам танзелит, вследствие чего хронический воспалительный процесс может снизиться. Шаг шестой. Называется он здоровый образ жизни, правильное питание и закаливание организма. По поводу вот этого вот шага, который в принципе такой на самом деле наверное самый сложный, потому что очень популярно сейчас и все мы слышим сплошь и рядом вот этого вот здорового образ жизни, правильное питание, но далеко не каждый пациент готов этим заниматься, потому что это как все считают невкусно, это слишком заморочно, это для каких-то вот э, людей повернутых и это наверное все сложно. На самом деле не все так сложно, потому что если вы питаетесь правильно и готовите очень вкусную пищу, то вы получаете от этого кайф. Если вы живете правильно и действительно от э, тех изменений в вашей жизни, которые вы вводите с помощью здорового образа жизни, вы тоже можете получать кайф. Поэтому э, я вам рекомендую, это очень такая сложная проблема для того, чтобы ее упаковать вот в этот ролик, Поэтому я обязательно оставлю ссылки в описании. Посмотрите следующие мои ролики. Первый – это как влияет питание на наш организм. Второй ролик – как на наш организм влияет режим сна и отдыха. Потому что это вот такие две большие глобальные проблемы. Если мы правильно отдыхаем, то наш организм начинает лучше работать и иммунитет укрепляется. Если мы правильно кушаем, то наш иммунитет тоже укрепляется, и организм больше работ... лучше работает, и мы заряжаемся энергией. Поэтому посмотрите обязательно эти видеоролики, и кроме того, что это даст какой-то хороший результат для лечения хронического тензелита, вы оцените и другие преимущества этих методов оздоровления вашего организма. Отдельно остановлюсь на закаливании, потому что про закаливание, пока я отдельный ролик не записал. Закаливание это образ жизни, при котором вы не боитесь холода, потому что если мы холода боимся, вырабатывается адреналин, спазмируются сосуды дыхательных путей, выключается образование слизи, наши слизистые оболочки начинают сохнуть и местный иммунитет не работает, мы начинаем болеть. Поэтому закаливание это приучение организма не бояться холода. Закаливаться лучше с помощью водных процедур как правило это лучше делать утром проснулись зубки почистили залезли в ванну первую неделю слегка прохладной водой орошаем ноги вторую неделю поднимаемся до бедер третью неделю поднимаемся до пояса четвертую неделю до живота пятую неделю до груди и шестую неделю уже поливаем себя вместе с головой самое главное что температуру снижаем постепенно и Время воздействия не должно быть длительным, то есть это вот всего лишь несколько секунд для того, чтобы вы не успели замерзнуть, но тем не менее организм он научится не реагировать на холод и вы станете гораздо реже болеть после переохлаждения, то есть если даже вы будете переохлаждаться, вы будете реже болеть после таких переохлаждений. Подводим итог, если вы введете в свою жизнь здоровый образ жизни, правильное питание и закаливание, это безусловно положительно отразится на хронический танзелит, и кроме того, что горло будет реже беспокоить, вы целиком укрепите свой организм, свой иммунитет и зарядитесь дополнительной энергией. Обязательно попробуйте, обязательно посмотрите мои ролики в описании, которые посвящены здоровому образу жизни, правильному питанию. Шаг седьмой, заключительный. При наличии хронического воспалительного процесса в гландах, как правило, кроме тех причин, о которых мы с вами уже поговорили, есть одна огромная большая причина. Это перенапряжение и эта хроническая усталость и какая-то хроническая стрессовая ситуация, которые очень сильно бьют по нашему иммунитету и по нашему организму. Все, вы наверняка слышали, что все болезни от нервов. Действительно это так. Мы, врачи, уже сталкиваемся со следствием каких-то влияний на организм. И нужно прежде всего, для того, чтобы добиться успеха при лечении хронических воспалительных заболеваний, в том числе хронического танзолита, пытаться убрать проблему. И однозначно уже доказано, что особенно, когда, например, мы выявляем хроническую вирусную инфекцию в верхних дыхательных путях, в лимфоидной ткани, как правило, присутствует вот какая-то хроническая стрессовая ситуация и усталость пациента. Как правило, пациент постоянно перенапряжен, у него есть какая-то вот э, психологическая проблема, которая мешает ему жить и так далее. Поэтому очень важно, если у вас есть хронический тензолит и вы постоянно болеете, попробуйте нормализовать прежде всего вашу жизнь. Попробуйте убрать из вашей жизни стрессы, попробуйте убрать стрессы из вашей работы. Просто задумайтесь, вы просто сядьте. День, два, несколько дней на досуге подумайте о смысле жизни вообще, да? о том, куда вы стремитесь и чего вы хотите. Смысл жизни, как говорят очень многие, заключается в том, чтобы стать счастливым. И другой вопрос, что у вас делает счастливым? Мы не всегда знаем ответ на вопрос, что нас делает счастливым. Поэтому поковробыте поковыряться в себе и... Попробуйте узнать, действительно, что дает вам счастье. Задайте себе вопрос, что вас делает счастливым. И отвечая, и отвечая, и отвечая на этот вопрос, возможно, вы придете непосредственно к конкретному результату. Вы поймете, что по-настоящему делает вас счастливыми И стремитесь к этому. Вот эти вот какие-то машины, там загородные трехэтажные дома не всегда нам нужны нам для счастья как правило нужно тепло и забота наших близких даже не сколько забота у нас а сколько забота о них поэтому проведите пожалуйста анализ вашей жизни, вашей работы, и уберите хронический стресс. Если вы сузите ваши цели, нам действительно для счастья не так много в этой жизни необходимо. Поэтому, если вы сузите ваши цели и отсекете все лишнее, то вы поймете, что для того, чтобы стать счастливым, не так уж и много и нужно. Поэтому я желаю, подводя итог к седьмому шагу, вам определиться с вашими жизненными целями убрать и отсеять все, все лишнее, перестать работать, как вот, не знаю, какой-нибудь там кони и шаг с утра до ночи. Нужно больше отдыхать и нужно больше времени проводить с вашими родными и близкими. И тогда вы будете более спокойными, более э, счастливыми, и ваш иммунитет начнет в ответ на это повышаться и сам будет бороться с хронической бактериальной и вирусной инфекцией. Я желаю вам справиться со всеми вашими проблемами, проблемами, если они у вас есть. Но если у вас есть хронический тензелит, то на 95% я уверен, что есть и проблемы, связанные с работой, с хроническим стрессом и так далее. Поэтому обязательно их решайте. Ребят, пишите в комментариях вопросы, если они у вас появились. Обязательно пишите о каких-то методах лечения хронического танзелита, которые вы считаете полезными, о которых я вам не рассказал. Я постараюсь, если у вас будут какие-то вопросы, отвечать на все ваши вопросы. Поэтому жду ваших комментариев. Ребят, как всегда много о чем поговорили и о каких-то медицинских стандартах, и о других различных сферах нашей жизни. И вроде бы много чего рассказал, и когда вот начинает на нас вот это вот все валиться, валиться, валиться и сваливаться много информации, мы начинаем этого пугаться. Но пугаться этого не нужно, потому что все просто. я считаю и уверен, что у каждого из вас получится внедрить все это в вашу жизнь. Все просто, сходите к врачу-отоларингологу. Возьмите маски на лору на хроническую вирусную инфекцию. Исключите влияние других органов и систем. Создайте в ваших домах оптимальные условия для работы вашего иммунитета. Просанируйте ваши миндалины, походите на промывание лакун миндалин. Хотя бы частично введите в вашу жизнь здоровый образ жизни, правильное питание и закаливание. И самое главное, попробуйте определиться с целями вашей жизни для того, чтобы стать счастливыми для того, чтобы укрепился ваш иммунитет и для того, чтобы вы стали здоровыми людьми. Все это действительно не так и сложно, поэтому я желаю вам, чтобы у вас все получилось. Я желаю вам здоровья, желаю вам счастья. Увидимся на канале. Пока.